Записываю отзыв, Леночка, на использование твоего календаря, который ты мне подарила, это был месяц сентябрь, честно скажу, я не все-все-все дотошна, но два очень важных момента я учитывала, конечно же, я отмечала те дни, которые как у тебя в календаре помечены красненьким, вот, всегда это использовала. И самое главное, интересное, заметила, значит, при использовании вот этих вот дней, когда рекомендована уборка, и я это использовала все дни в течение месяца. И что я заметила? Во-первых, мне предложили, сделали предложение по работе очень интересное. Я занялась проектом очень хорошим. И еще интересное наблюдение. Я выиграла приз. Он, хоть он и недорогой, но самое интересное, что я выиграла его первый раз в жизни абсолютно не участвуя в розыгрыше. Ну, то есть я купила марафон, на который зашла, и просто выполняю рекомендации, там это по здоровью. И с удивлением обнаружила через неделю, что я в списке участников, которым выпал приз очень интересный, очень полезный в плане здоровья. Так что очень рекомендую твои календари, обязательно постараюсь тоже использовать в следующие месяцы все твои рекомендации. Спасибо огромное!